Добрый день, информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Сейчас мы находимся в центре города. В этот день мы сейчас будем проводить опрос для нашего информационного агентства. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешите задать им буквально несколько вопросов касаемо сегодняшнего дня. Так, первый вопрос. Какой сегодня праздник? День России. Ну, это вроде в этот день в 90-м или 91-м году была подписана декларация о государственном суверенитете РСФСР. Да, совершенно верно, была подписана Декларация о государственном суверенитете РССР. Так, второе. Какие события произошли после этого? После этого, ну, собственно, Советский Союз в это, в это время распадался, после этого образовалось текущее государство России, которое мы знаем, и в котором мы живем. Произошел развал СССР, расхищение социалистической народной собственности и установление капитализма в России. Так, скажите, пожалуйста, какие события произошли в результате этого? В результате развала СССР? Да, в результате развала СССР, в результате расхищения социалистической народной собственности. А, ну, образовалась текущая Россия, а что-то еще можно сказать? Так, произошло усиление эксплуатации трудящихся, лишение трудящихся всех прав на труд, на жилье, также введение всевозможных поборов и налогов, ухудшение качества продуктов и постоянный рост стоимости коммунальных услуг. Скажите, пожалуйста, как, какие на Ваш как, взгляд действия, которые нужно произвести, чтобы вывести, вернуть и вывести из этой ситуации? Выйти из ситуации, ну, верну, вы имеете в виду, вернуться к ситуации, которая была в СССР в отношении, вот. Э... Нет, вот вообще, что сейчас происходит в результате именно именно данной, в результате нынешней ситуации, сложившейся, какой из нее выход тут именно? Чтобы не было усиления эксплуатации, чтобы не было постоянной стоимости увеличения коммунальных услуг, чтобы качество продуктов улучшить. Чтобы ну, был право чтобы был жилье? Это сложный вопрос, ну что тут? Нужно как-то, наверное, изменять политику государства. Я вот как, собственно, учащийся школы, могу сказать, что сейчас, очевидно, явно ухудшилось образование по сравнению с тем же самым временем, которое было раньше. Ну, явно, что это по этому поводу нужно предпринимать. А что именно? Ну, я в этом не эксперт, так что сказать не могу. А что если установить социализм? Просто А что если установить социализм? Что если установить социализм? Ну, это сложный вопрос. Вот, с социализмом связаны как прекрасные, собственно, события для нашей родины, так и не очень прекрасные. Так, там вот, да, была произведена индустриализация в 30-е годы, 20-е, однако за это было заплачено многими жизнями. Ну, я не, не думаю, на самом деле, что... В текущих условиях социализм возможен, потому что, собственно, Советский Союз развалился, а это показало, что социализм не жизнеспособен. Так, все, спасибо большое, что ответили. Всего доброго, свидания, спасибо вам большое. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешите задать им буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего праздника? Да, конечно. Первый, первый вопрос, какой сегодня праздник? Сегодня 12 июня, День России. Прекрасный праздник. Так, В этот день была подписана декларация о суверенитете РСФСР. А скажите, пожалуйста, какие события произошли после этого? На самом деле я затрудняюсь ответить. Так, а Произошел раз, развал СССР, расхищение, расхищение социалистической народной собственности и установление капитализма в России. А скажите, к, к чему провели впоследствии эти события? Ну, Российский Союз, э, э, СССР развалился, и у нас сформировалась э, Российская Федерация, и мы стали... Федерации. Смотрите, произошло усиление эксплуатации трудящихся, лишение трудящихся всех прав на труд, на жилье, введение всевозможных поборов и налогов, постоянное ухудшение качества продукции и постоянный рост коммунальных услуг. Скажите, на ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? Ну, я затрудняюсь ответить на самом деле. Так, а что если установить социализм? Ну, думаю, ни к чему хорошему это не приведет. Еще хорошо. Все, спасибо большое, что ответили. Спасибо вам большое. Спасибо. А можно я им закрою? Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешите задать вам буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего праздника? Давайте. Так, первый вопрос. Какой сегодня праздник? День России. В этот день была подписана декларация о суверенитете РСФСР. Скажите, какие события произошли после этого? Ну, к сожалению, я не знаю. Я да. после этого момента уже. Произошел распад СССР, расхищение социалистической народной собственности и установление капитализма в России. Я думала, что это глобальнее. Так это очень глобально. Скажите, пожалуйста, какие события произошли в результате этих вот событий? Вот на ваш взгляд даже. На мой взгляд? Ну... Негативные или они как? Ну, на данный момент негативные. Негативные. Особенно в сторону Саратова. Особенно последние так сказать, новости по поводу заводов, которые у нас будут строиться, негативные. Вот. Произошло усиление эксплуатации трудящихся, лишение трудящихся всех прав на труд, на жилье, постоянное введение всевозможных поборов, налогов, ухудшение качества продуктов и постоянное увеличение стоимости коммунальных услуг. Так, как Вы считаете, что, на Ваш взгляд, как, на ваш взгляд можно исправить сложившейся ситуации? Ну, мне кажется, надо начинать с самих истоков, для того, чтобы знать историю как России, так и других, других государств. Не надо было из учителей делать преподавателей, чтобы преподносить материалы, и чтобы дети потом это все учили сами на дому. А надо вводить обратную школу СССР. Конечно, она была грубее, строже, но на самом деле спросите вам даже бабушек, которые сейчас ходят, они знают всю историю. От а тогда я. А, скажите, то есть, а что если установить социализм? Ну, это, скорее всего, вопрос не ко мне, а к Жириновскому. <свят> Потому что он как бы в этом плане лучше знает. Но, к сожалению, я не знаю, что могло бы быть. Все, спасибо вам большое. Что Информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Разрешите задать им буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего дня. Скажите, какой сегодня праздник? День России. В этот день была подписана декларация о суверенитете РСФСР. Скажите, пожалуйста, какие события произошли после этого? Я точно не знаю. Затрудняйтесь, да? Так, произошел развал СССР, расхищение народной социалистической собственности и усиление эксплуатации и ведения капитализма в России. Скажите, какие последствия привели в результате этих всех событий? после развала СССР имеется в Да, после этого события как раз. А, ну, начала улучшаться экономика, я считаю, в стране. Произошло усиление эксплуатации трудящихся, лишение трудящихся всех возможных прав нет, на нет, труд, на жилье, введение всевозможных поборов налогов, ухудшение качества продуктов и постоянное роста стоимости коммунальных услуг. Ну да. Вот, именно вот эти события. А скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы исправить сложившиеся ситуации? Ну, опять-таки, все эти пункты убрать. Ну, то есть, уменьшить стоимость на коммунальное жилье. Так. Вот. Ну, из всех вышел перечисленных пунктов. Да, как сделать... Так, скажите, а как сделать можно лучше, чтобы вот именно как раз а, снизить цены, чтобы улучшилось качество продуктов, чтобы доступнее было жилье, образование, чтобы что это нужно сделать? Какие действия? Mm -hmm, ну, чтобы чтобы было доступно жилье, не знаю, чтобы за... были понижены цены вообще на... Чтобы был воздействие... Ну, блин... Знаю, так, что... а, именно введением социализма, именно да. как раз когда большинство трудящихся будет уже именно именно влиять на все процессы возьмут управление в свои руки и тогда уже да будет именно измениться именно цель уже в результате внедрения технологий новых внедрение улучшится именно качество продуктов улучшится количество благ всех необходимых и когда трудя когда все будет объединено под, еди... под единым управлением людей тогда уже да все это будет планомерно как раз именно улучшаться в этом плане ну да насчет технологий как бы я тоже так считаю технологии в дальнейшем, к примеру, даже вот та же самая медицина будет заменена просто элементарной технологией лет через 15-20. Так, э, в медицине сейчас присутствуют технологии, но почему-то доступности нет никакой. Ну, медицина медицину придешь? Я имею в виду то, что будет э, просто не на все искусственный интеллектом. элементарно. Э, так э, считаю. Правильно сказать, все, все передовые технологии, которые есть, да. люди будут их, их да. открывать, ученые, и уже непосредственно внедрять максимально быстро. Да. Да. При этом будет цель не получения э, прибыли, как сейчас проходит, и рентабельности, а именно как раз именно оказание помощи, оказание услуг. Ну да. Это люди будут понимать, что это сами для себя. Они, когда они возьмут управление, они будут понимать, что все происходит, они сами же все это влияет и все фактически сами для себя все делают. Ну, в общем-то, да. Все, спасибо большое. Согласен. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешите, пожалуйста, задать вам буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего дня. 12 июня, День России, насколько известно. Да, я правда... Так, да, Какой сегодня праздник? День России. День независимости, я так бы сказал еще своими словами. В этот день была подписана декларация о суверенитете РСФСР. Скажите, пожалуйста... Что произошло? Какие последствия произошли в этот, после этого дня? Россия стала независимой как бы после развала Советского Союза. Как бы был очень трудный период со времен Горбачева, можно сказать, потом Ельцина. В дальнейшем сейчас вот... Я думаю, мы идем все-таки по правильному пути. Конечно, есть нюансы, куда не нужно было бы вторгаться, например, в Сирию, Украину, я считаю, это ненужное, абсурдное. Произошел распад СССР, произошло расхищение социалистической народной собственности и был установлен капитализм в России. Вот как раз. Скажите, какие последствия привели ее в результате этих событий? То, что капитализм... Я не жалуюсь, в принципе, все нормально. Так, Смотрите, произошло усиление эксплуатации трудящихся, лишение трудящихся всех возможных прав на труд, на жилье, также постоянное введение всевозможных поборов и налогов, постоянное ухудшение качества продуктов и постоянный рост стоимости коммунальных услуг. Вот эти произошли. Скажите, пожалуйста, что, как на ваш взгляд вы видите, как, как можно исправить сложившуюся ситуацию? Я не против особо всяких принятых законов. Единственное, я, конечно, я думаю, надо как-то замедлить рост ЖКХ. Потому что высчитывая тот факт, то, что много людей и населения за чертой бедности, таких регионов, как Астрахань, Саратов, Пенза, вообще так очень, как будто все деньги в Москву уходят. Так, скажите, а что тебе вести социализм? Социализм может быть по типу Китая, я бы так сказал. Может быть, взять, какой-то взаимствовать аналог? Вести. Конечно, это будет сурово и страшно. Смирногазин в Китае. Взял взятку, голова с плеч. Все, спасибо большое, что ответили. Все, спасибо большое. Всего да, удобно интересно. Информационное агентство Ледокол. Меня зовут Григорий. Раз, разрешите, пожалуйста, вам задать буквально несколько вопросов. Да. Первый вопрос: какой сегодня праздник? Сегодня, как я понимаю, день России праздник, чтобы не значило. В этот день была подписана декларация о суверенитете РСФСР. Скажите, просто, какие события произошли после этого? После этого, ну, насколько я понимаю, распад Советского Союза произошел. Да, совершенно что произошел распад СССР, произошло расхищение социалистической народной собственности и установление капитализма в России. А скажите просто, какие последствия привели все эти события? Ну, к тем событиям, которые мы все вокруг видим, что есть сверхбогатые люди, которым принадлежит большинство всего, что есть в стране, а есть сверхбедные люди, которые вынуждены, там, если повезет, работать на этих людей, а если не повезет, значит, нищенствовать. Произошло усиление эксплуатации трудящихся, лишение трудящихся всевозможных прав на труд, на жилье. Происходит введение всевозможных поборов и налогов, ухудшение качества продуктов и постоянный рост коммунальных ус, стоимости коммунальных услуг. Скажите, что, на ваш взгляд, нужно сделать для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? В данный момент ничего нельзя сделать, потому что у нас... Страна находится под властью капиталистов, а основная цель капиталистов это увеличение их прибыли. Поэтому все так и будет. Понятное дело, то, что настолько они в себе они уже устоялись, настолько они создали органы все под себя, все вот эти моменты, чтобы, естественно. Так скажите, а что если установить социализм? Все равно вот это же будет выход. Возможно, но просто сейчас такого не, не произойдет потому что ну, народ уже себя не видит в, э, в такой роли. Даже если обычный рабочий, там, который на заводе, он все равно себя сейчас ассоциирует с каким-то, ну, хоть и мелким, но капиталистом. То есть его основная мечта это рано или поздно уйти с завода, там, открыть свою фирму и так далее. Поэтому ну, на данный момент ничего не, не может произойти, что, чтобы вернулся Советский Союз и ну, Советский строй то есть правящий класс делает все для того, чтобы оставаться именно, про, именно правящим классом, для того, чтобы получать все максимальные блага и как раз жить. ну конечно. то есть начиная от репрессивного аппарата и заканчивая идеологическим и именно образовым, и уровнем образования соответствующим, чтобы люди как раз именно и не, не, спло... не было у них сплочения и они Но как это раз цель не цель и задача вообще любого государства защитить себя стать. и свой правящий класс, поэтому ну в Советском Союзе то же самое было просто там правящий Класс был другой, и они себя защищали таким же способом. Сейчас другой правящий класс, он себя тоже так же защищает. Все, спасибо большое вам, что... Все, все, всего доброго свидания. Информационное агентство «Ледокол», меня зовут Григорий. Разрешить задать вам буквально несколько вопросов, касающихся сегодняшнего дня. Так, первый вопрос. Какой сегодня праздник? День, День России. России. Так, В этот день была подписана декларация о суверенитете РСФСР. Скажите, пожалуйста, какие события произошли после этого? Вот ему. Я не знаю. Ты не помнишь? Нет. Я тоже не могу вспомнить. Произошел распад СССР. Расхищение а, социалистической народной собственности да. и установление капитализма в России произошло. А скажите, пожалуйста, какие последствия произошли в результате этого? В результате распада СССР. Да, СССР то, что... Ну, Сформировалась СНГ. Так, произошло усиление эксплуатации трудящихся и лишение трудящихся всевозможных прав на труд, на жилье, ведение всевозможных поборов, налогов, ухудшение качества продуктов и постоянный рост стоимости коммунальных услуг. Угу. А скажите, пожалуйста, что, как вы считаете, что именно можно, на ваш взгляд, предпринять для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? Нужно вообще что-то предпринимать, не нужно? Предпринимать нужно. Вот, но что именно, вот вопрос. Так, а что если установить социализм? Все будет хорошо. Не, ну в определенном смысле да, для нас, для трудящихся. Для тренажа, да, для, для трудящихся, да. да, это будет, конечно же, хорошо. Все, спасибо большое, что ответили. Все, спасибо вам большое. Информационное агентство буквально задать буквально день России так а в этот день был а, Точно не знаю так был произошел последствия да, да. Точно не могу сказать. Произошло усиление труда, лишение... Да, уже ничего не справишь. Так, а что Так, то есть, а... ну, коррумпированность, наверное, как-то убрать, все. То есть, коррумпированность. Все, спасибо большое, что ответили. Спасибо.